Друзья, всем привет! Вот такая вот насадка, вот такой шуруповерт, вот такой вот прижимной вин саморез с пресс-шайбой. Закручиваем в стол. Сработала трещотка. На 16 скорости, ну, на усилие, можно на 15 поставить. Вот бракованный попался саморез. Видите, никак сюда биты не вставится. Да, смотрите. Uh -huh. он запаянный, да, китайский саморез. Берем другой, короче, саморез вот так вот, одеваем вот та самая бита, которая держит саморез, вот смотрите, шатаем, машем, шуруповертом машем, машем, машем, не падает, смотрите, не падает. но ну, можно так вот крутить, вертеть и вот так вот сюда вперед. Да? Это внутренняя панель как бомбического, бомбического этого стола раскладного на медленном прокладке. Все, вот эти вот проушины или как это этот ухват вот этот вот держит вот этот раскладной механизм, который под столешницей столешница разъезжается и выезжает вот этот вот раскладной механизм. Стол просто бомбический, классный, эконом вариант но очень достаточно, достаточно хорошо сделано все собрано вот так и человек и мы всем пока